Так, с блядь, дети дят активировались, блядь. Вот досье. Буквально. О, затихой. So I Перед вообще тишина была, вот только начал ролик снимать, все, задолбили, застучали. Совпадение не думаю. Такая классическая, примитивная схемка. Вот. Перед вами. Напряжение идет на выпрямитель, выпрямляется. И далее у нас идет вот этот вывод. ой я его не подписал, извиняюсь. Это седьмая ножка у лампы. Потом покажу, как они считаются. Ну, кому интересно, конечно, там может там кто-то рискнет собрать. Ты что, гонишь, что На нот у нас идет через трансформатор. Но я, кстати, сразу говорю, ну, там кто-то уже, кто. Там асы в ламповой аппаратуре скажут, блин, выходной трансформатор нужно там, блин, грамотно короче. Но это все понятно, я же говорю, у меня чисто спортивный интерес, у меня нет выходного трансформатора. К сожалению, даже в свое время был этот абонентский громкоговоритель, блин, я его по глупости выкинул. А там понятно, что транс без дозора, блин, ну, тем не менее, он бы был лучше, чем сетевой в данном случае. Вот я тут кучу перепробовал сетевых. Вот эти, кстати, вот эти трансформаторы... Один понижающий, один выходной от Спидолы. Но это транзисторный выходной трансформатор. Он не 10-вольтный. он сюда, короче, не пойдет. Пробовал всякие. Вот этот более-менее неплохо. Это уже сетевые обычные понижающие. Вот этот говняно вообще звучит. Вот даже от бесперебойника подключал для трехсотваттный трансформатор на выход тоже не очень. Вот самый я нашел какой-то от какого-то магнитофона экранированный трансформатор. Вот он более-менее так что-то что-то немножко Похожая на звук подает. Но это не точно. Так, поехали дальше. Первичная обмотка моего трансформатора, она 500 Ом. Ну, полкилоома, считай. Вот, поступает на анод, сюда на выход динамик. Первичная обмотка высоковольная, в разрыв анода подключается. Вторичная обмотка низковольтная на динамик. Динамик я там китайскую колонку какую-то с улицы нашел, подключил. На, да, серьезно? Дальше, девятый, девятый вывод э, лампы 6P14P нашего пентода. Я не буду сейчас говорить, какие это выводы, что к чему, да как там роликов куча, кому кто там хочет вникать, там глубоко там или поглубже. А тут просто вот конкретно выводы, куда что подключить и все, и нафиг ничего не надо больше. Один килоом МЛТ-2 мощный резистор, 2-ваттный обязательно, потому что греются они, будь здоров. Вот. На девятый вывод, также от плюса питания. Потом. Потом сеточка у нас. Второй вывод. Второй вывод это у нас будет вход аудио вот ну вот сюда по идее от предварительного усилителя раскачку надо подавать но это уже другая тема 200 киловом резистор тут можно любой смещение и у нас авто смещение резистор еще двухваттный 180 ом млт2 тоже будет греться изрядно тут тоже конденсатор это спорный вопрос я там читал где-то его ставят где-то не ставят он шунтирует э звуковую частоту нашу на массу ну там тоже с ним связано если его не ставить, то лучше якобы там усиление короче там я тоже в это особо не уникал но поставил я поставил 50 вольт один микрофарад можно поэкспериментировать с этим конденсатором но я не понимает это... просто... так 4 э, 4 и 5 вывод это у нас накал 6 3 вольта ну и собственно все три резистора чё тут трансформатор ну даже если конди... один конденсатор, конденсатор все больше ничего из накал 6 3 3 вольта можно переемку подать с трансформатора, либо с лабораторника, например, как в моем случае. Ну, давайте попробуем сейчас. Ну, также к нашей лампе понадобится вот такие, такая вот панелька. Ну, я, как обычно, из старой аппаратуры их выковыриваю. Вот 9 пиновая панелька. Как считаются выводы? Вот здесь промежуток видно такой. И вот отсюда 1, 2, 3 и до 9. Это я общий провод обозначил. То есть звук мы подаем центральную жилу на вход и оплетку вот сюда, если экранированный кабель. Второй вывод звуковой. Так, и общий провод у нас вот здесь еще наш катод соединяется. Вот это дело мы будем вот так вставляется у нас. Это будет вход. И моему экспериментальному планшету все это подключено. И даже если что-то коротнет, пофигу вообще. <связывание> <связывание> ультра мега качественные мега линейный там фильтров блин, больше чем у вас волос на голове вот отключил я джек от планшета чтобы чувствительность каскада можно было услышать то есть все работает видите включил я на планшете себя так ну в смысле себя свой канал все, я базарю. Видите? Индикаторы светодиодные. Звук такой чистенький. Видно-то не будет. Ну выдаёте. Сейчас, короче, берем и безжалостно все Ну, собственно, вот и все.